Друзья, а у нас сегодня бонус! Мы решили разыграть не одну пляжную леди, а целую семью пляжных красавиц. Ребята, подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик! Быстренько подъем. У меня сегодня очень много важных дел. Хорошо, мамочка, я уже встал. Панки, ты такой кислый, как будто тебя отправляет к бабушке на огород катошку копать. А можно, а можно и к бабушке поеду катошку копать? Вот это номер, ты слышала, сахарка? всего творится! Вот это Панки понесло! Ну все, мы пришли! Бегите играйте, я вас вечером заберу! Ну, или Панки заберет! Посмотрим! Ура! Играть! Играть! Мамочка, ну я не пойду! Детский сад! Панки, сынок, ну почему? Ну что сегодня с тобой случилось? Мамочка, ну можно я сегодня по Лотик какой-нибудь посмотрел. Ну только бы остаться дома и никуда не идти. Вот, у меня сегодня такое настояние. Клан, ты видела? Панки вообще сегодня без настроения. Ну такой, какой-то такой кислый, пенты, кислый. А -а -а -а. Угу. Походу накрылась нас и сегодняшняя репетиция. Эх, залк! Девочки и мальчики, хочу вам сообщить одну важную новость. Нет, точнее две. Первое, это то, что Тичер спят на месяц отдыхать у нее отпуск а так как один воспитатель не справляется на две группы поэтому сегодня к нам придут еще две воспитательницы по замене одна на младшую группу а вторая на старшую группу а вот теперь ребята самое интересное это вам нужно выбрать какой воспитатель будет в какой группе какой воспитатель пойдет в младшую группу а какой воспитатель пойдет в старшую группу Ну что ж, давайте посмотрим, какие воспитательницы нас ждут внутри И если у нас попадется повторка, мы обязательно разыграем ее в этом видео Будет конкурс, так что не пропустите и обязательно досмотрите до конца И первым мы откроем этот шарик Первый слой по традиции А, какая тонкая молния Наша подсказка поцелована солнцем! <с comme> Смотрите! Ну что ж, давайте смотреть дальше! Если вы следите за моим каналом, то наверняка уже знаете, то из Акваклуба у меня есть уже все куколки, не считая куколку из первой волны, а из второй волны есть все три. Так что посмотрим, какую куколку мы сегодня разыграем в конкурсе. <с> <interactions> Смотрите, здесь сразу же нас ждут наклеечки. И желтый шарик. А у нас на очереди третий слой. Вот наша тату, она вылетела. Это наша розовая ракушка. Ребята, если вы знаете, я всегда делаю конкурсы, кукол, э, разыгрываю куколку вместе с шаром и всеми ее аксессуарами. Но ну все, теперь мы узнаем, какая куколка нас ждет. Давайте начнем вот с этого аксессуара. Открываем. И... Один, два, три, четыре, пять! Та-дам! Ну как, вы уже догадались, кто это? Кто это за куколка? Я почему-то нет. Не знаю. У меня память не очень на бутылочке. Но эта бутылочка очень классная. Она такого вот малинового цвета. И серебряная вставочка и крышечка. Ну что ж, поехали дальше. Мне уже не терпится. И следующий... Ой, и ленточка. И... У -у -у -у! Классная куколка! Обалдеть! Если честно, я только в позапрошлом видео нашла эту куклу себе. И вот она мне снова повторяется. Это повторочка. А, какая она классная. Она просто офигенно обалденно меняет цвет. Сейчас сами все увидите. И следующий аксессуар... И если честно, она мне больше всех нравится в этом клубе. А напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какая куколка из акваклуба ваша любимая. Вот ее красные очки, сердечки. Ах, круто! Ну и конечно же, ее обалденный купальник. Вот он, желтый купальник в горошек. Очень-очень классный. Я когда нашла эту куколку себе в коллекцию, я не пробовала менять цвет вот этого купальника. Но девочки очень многие писали в комментариях, что этот купальник меняет цвет. Он становится оранжевый. Вот это мы сегодня и проверим. А теперь сама сногсшибательная кукла. Один, два, три. Пау! Упс, извините, малыши. Смотрите, друзья. Вот и первый брак в моей коллекции. Это этот шарик, он не защелкивается назад, видите? Он не становится, не фиксируется. Но вы не волнуйтесь, для того, кто выиграет эту куколку, я отправлю девочке, ну или мальчику, не знаю, ну победителю, я отправлю исправный шар, обязательно. А этот оставлю себе. Ладно, наделали мы здесь переполом в детском саду. А теперь откроем саму куколку. Надеюсь, она у нас не бракованная. О, какая красавица! Ай, кто-то повернул голову и в ту сторону. Нет, с куколкой у нас все хорошо, ручки на месте, ножки на месте, даже тату, вот ее сердечки тоже на месте, веснушечки на месте, прическа ну просто сногсшибательная, очень-очень классная, вот такая куколка сегодня будет участвовать в конкурсе. А условия конкурса на эту пляжную леди мы огласим сразу же после открытия вот этого шара. Посмотрим, здесь у нас будет повторка или нет. Если повторка, мы ее разыграем в одном из следующих видео. И еще обязательно проверим, что умеет наша кукол. Наша подсказка. Один, два, три. Это бомба. Плюс блестки. Посмотрим, посмотрим. Следующий слой. Конечно же, с наклейками. Вот они. А теперь мы увидим бутылочку. Вот она. И... та -дам! Мне кажется, у меня такая куколка уже есть. Следующий слой. И это обувь. Такая куколка у меня есть. Это красные ботиночки или даже кроссовочки-ботиночки с черным бантиком и носочки. Вот такие вот с рюшами. Очень классные, очень яркие. Как будто зимние, если честно. Достаем одежду. Да, такая куколка у меня тоже есть. Вот ее блестящая голубая футболочка с белыми рукавчиками и красными полосочками. И черные блестящие шортики. Ну, конечно же, это рок-клуб. Опа. Открываем дальше. Вот такие вот классные красные очки. Лисички. А смотрите, это рокерша! Она все в блестках! Вот такие две красавицы мне сегодня попались! Одну мы разыграем сегодня, а вторую в следующий раз! А теперь, ребята, пожалуйста, проголосуйте, какая куколка в какой группе будет воспитателем! Какая в младшей, а какая в старшей! А теперь давайте проверять, меняют ли наши куколки цвет или нет! И Купальник меняет. Очень жаль, что сама куколка цвет не меняет. Ведь моя меняет. У нее волосы становятся ярко-ярко-розовые. Но купальник меняет цвет. Он действительно становится оранжевый такой или даже тоже красноватого цвета. А в теплой? Нет, в теплой просто купальник становится желтым. Но, в принципе, и без того, куколка очень классная и милая. Мне, например, она очень нравится. Ой, я очень-очень хочу такой воспитательницы. Она такая прям пляжная, солнечная, позитивная, веселая. Ой, они весь таким теплом и солнышком. Очень-очень хочу. И теперь я буду каждый день ходить в детский сад. А теперь проверим нашу рокершу. Она цвет не меняет. Кстати, давайте проверим, что они умеют. Рокерша у нас плюется! А пляжная леди? У нее скрытая способность! Смотрите, как классно! У нее водичка течет из ушей! Друзья, а у нас сегодня бонус! Мы решили разыграть не одну пляжную леди, а целую семью пляжных красавиц! Большую куколку-сестричку и маленькую малышку! Привет! Я уже очень хочу к тебе! Ну что ж, а теперь условия конкурса! Для того, чтобы участвовать в конкурсе, Ярких, солнечных красавиц! Нужно быть подписчиком канала Toy Долл! Или подписаться, если вы еще не подписаны! Обязательно! И второе! Нужно подписаться на канал Даниэль Лайфстайл! Ссылочку мы оставим в описании под этим видео! Если вы знаете, это наш второй канал, влог! И мы решили его продолжать! Третье! Поставить лайк этому видео! И конечно же, написать комментарий! желательно сочинить какой-то комментарий со словом «семья»! Я думаю, будет интересно. И от всей души желаю всем удачи. А итоги конкурса мы объявим 17 июня в это воскресенье. Ну что ж, друзья, до новых встреч.